я не знаю, что не знаю, 你也别 газ了 别 I think Чем то черт, черт, черт, черт, черт, черт, 先一望先